Ну, ПВХ давай ПВХ. 6 баллонов, 6 отсеков. На всех клопках у нас 6 баллонов 6 отсеков. Значит, два основных силовых баллона, он поделен на два отсека. Где-то посередине, там есть клапан, который разделяет воздух. В случае пробития одной части, другая, сохраняет воздух. Значит, посередине у нас сколько? 4 маленьких баллона. Значит, Снизу у нас нищие имеют определенную форму, это тоже достижение нашей компании, то есть долго меняли эту конфигурацию, выбирали оптимальную по сохранению скорости, по уменьшению трения, вот. это, конечно, мы показывать не будем.